Привет всем! Продолжаем наше мини занятия помощи по здоровью. Сегодня я покажу вам точку матки или точку простоты. Многие мучаются различными болезнями в этой области, вызванными различными ситуациями. Но сейчас мы не будем в это углубляться. Вы просто можете сами проанализировать, если у вас здесь какой-то сбой или нет. Вы точно так же, как и с точкой, э, с, с яичниками и ходами, находите косточку и от нее касательную линию. Проводите и прямо на середине, можно сказать, под косточкой, вот в этой ямке, расположена вот эта вот точка, точка простоты или точка матки. Если здесь есть неприятные ощущения, это связано с отложениями определенных кристаллов, которые откладываются только в том случае, если у вас есть какая-то работа нарушения этих органов. Как это ближе, уже как это глубже э, все это вместе связано, вы узнаете на моих курсах или из индивидуальных э, занятий. Также приходите на мою диагностику. Я желаю всем здоровья. Поэтому, если у вас есть здесь проблема, берете свой большой палец, он всегда у вас, вам не нужно покупать какую-то таблетку. Конечно, поход к врачу не воспрещается, а пооширяется. Сдайте кровь, проверьте себя. Если есть какие-то небольшие улучшины небольшие ухудшения, то просто сделайте рефлексорный массаж. Это доступно и удобно. 7-10 раз по часовой стрелке, как вот я сейчас делаю, утром и вечером, ежедневно. Я желаю всем здоровья и хорошего настроения. Всем пока!